Друзья, срочно на вышке, только что по телеге Киев. Летит, но... Значит, Дорогожичи обстреляны, друзья. Дорогожичи обстреляны. Все легли, легли, легли okay. к зданию и легли дальше от стекол.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 Спасибо большое за вашу поддержку. Всего вам доброго.